воу вау вау дорогие друзья, наконец-то вышел Rage 2 от нашей беседки, всеми известной, всеми любимой. Давненько я, кстати, ждал выхода данной игры, и вот, наконец-таки, оно случилось. Добро пожаловать, друзья, в Rage 2. Нас ждут охрененные приключения крутого Уокера, которым мы и будем играть в этом постапокалиптическом мире. Погнали, друзья! Что, что же нас ждет? Да, ребят, видите, игрушечка уже локализована под русский язык, то есть все здесь есть, все замечательно. Ну и, наверное, давайте сразу же без настроек. Это все, ребятки, по вашему осмотрению. Э, наша основная цель это сделать первый взгляд и обзор на основные моменты игры, на основной геймплей. И давайте сразу же в бой. Начну я новую игру и продемонстрирую все в последовательности, как оно здесь обстоит. Погнали, друзья, погнали. Гоу-гоу-гоу! Go, go, go. Какой же уровень игры вы мне выбрать, как думаете? Ну, наверное, я бы выбрал Кошмар, ну ладненько, для того, чтобы не было слишком скучно и более динамично выберу нормальный режим вступления. мы строили такие планы на эту планету наша земля была столь милосердно очищена метеоритом чье имя апофис как много у нас было планов и все их сорвал один человек — Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными и нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. А, мы сами позволили им так думать, но мы ушли под землю. Мы следили за их распреми, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону Захватим их поселения Захватим ковчеги Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города Сегодня мы начнем великую зачистку Сегодня будет возрождено правительство Назревает мятеж, друзья По всей видимости Глобальная просто угроза. Ну что ж, наверное, мы ее и будем искоренять, я так понимаю, да? Да-да-да, то есть так было в описании. Ну что ж, вначале сразу нам предлагают выбрать, предлагают выбрать персонажа. Это либо женщина, либо паренек. Вот такой вот молоток. Так, кого мы? Ну, кто у нас будет Уокером? Наверное, конечно же, паренек. Давайте Это его и выберем. Потому что Уокер женщина, ну, в принципе, тоже может быть. Но мы давайте-ка все-таки пойдем небольш по сценарию и выберем Уокера нашего мужичка. Энтер, подтверждаем. Да, пора, пора. Пора идти со двора. Итак, у нас есть новая цель, взять оружие. Передвижение. Так, это понятно. Мыши у нас обзор. Да, да, да, я знаю, что я Окер, Ты мне не повторяй еще раз это, еще раз повторишь. Я тебе оружие, это знаешь, куда засуну. Так, берем, значит, все это дело. вот у нас тут есть такой вот пистолетик какой-то интересный, да? Так, так. Ну, я так понимаю, он необычный. Вроде как патроны обычные. Я думал, не совсем обычные должны быть. Мы же все-таки и в будущем, друзья. Вход. Ну да ладно, что далее? С темой придется идти. Так. Да, да, да, да, ты что так близко к дверям-то стоишь, а? Отличный ход. Я не успел выстрелить, а это бобенция уже его замочила. лили она мне как сестра родная. лили привет, лили в Возраст Мать 23 лили года, 7 лет сижу А я. Я сирота. У меня нет матери. Механик, Ничего, походу, да? Твою долю Говорю тебе, в этот раз все Ладно. Тогда чего мы ждем-то? Даю, даю сейчас. Подожди, только немножечко здесь осмотрюсь. Посмотрю трупы, осмотрю по сторонам. Может быть, что-нибудь полезное найду, как я это и люблю делать. Ну что ж, ребятки, вы сами видите, как идет на моем слабом железе. На моем слабом железе. Ну и, конечно же, не на самых высоких настройках, а на самых низких, да, практически. Она идет нормально. Кому интересно, ребятки, вы знаете, где найти мою конфигурацию. Она есть в описании. И, конечно же, ребяткам любопытным я могу сейчас показать, какие у меня стоят графические настройки, чтобы вам было проще ориентироваться. Да? Вот такой вот у меня выставлен режим, то есть разрешение и вот такие вот у меня пользовательские предустановки. да. Вот тут вот можно ниже с ними ознакомиться, то есть какие-то пункты я отключил, какие-то включил, чтобы не было сильных проседаний немножечко на свой, так сказать, взгляд я оптимизировал. Так, и вот это у нас что за настройка на ультрах стоит? Преграждение окружающего света в экранном пространстве. Улучшает детализацию освещения. Вот это можно тоже уменьшить, кстати говоря, да, потому что мой ржавый комп Он взорвется до конца стрима До конца этого видео Его, наверное, не хватит Да, и все остальное, как вы видите, у меня вот на таких вот показателях стоит Разрешение теней Ну, это, мне кажется, можно поставить немножечко Вот так, раз мы что-то убавили А что-то прибавим, давайте, да Освещение, штука серьезная Так, автомасштабирование разрешение. Ну, все, в принципе, давайте не будем на этом заморачиваться Я, в принципе, сделал, что хотел То есть, показал вам настроечки Так вот так вот у нас здесь все горит, полный хаос, да. Я так понимаю, вот это тот ковчег, про который говорили в начале, да, видео. На который, собственно, и совершается сейчас атака. Да-да-да, то есть везде у нас массовые перестрелки, массовые бои. Так, ну что ж мы стоим-то, перезаряжать. Что, мы разучились, что Давай-ка перезаряжаем и погнали. Я уже лечу. Чё, что что это такое было? Вау, ты что тут попутал-то? А ты куда летишь-то? Смотри, куда прешь. Ждутся. Без безволосый сейчас я тебе помогу щит научусь считать что-то я, я зак... под закосом сегодня немножечко не попадая прямо в голову ой ой ой ой, -ой, -ой. О, попал Значит, идем идем ребятки идем так, кто это тут прям передо мной выскочил? Фиолетовые батареи. Собирайте фиолетовые батареи у убитых врагов, чтобы восстанавливать здоровье. Не забывайте фиолетовые. Фи... А, филтритовые. Филтритовые батареи, я думал, фиолетовые. Ну, ладненько. Нестабильные и быстро разрушаются, если их не забрать. Отлично. Все, тогда мы подтверждаем. Откуда взялся, чувачок? А ну, пошел вон отсюда. Давай, давай уже. Головы, интересно, у них тут разносится, нет? Что-то я не заметил. Похоже, да, разносится. Так, берем эти все штуки. Это что у нас такое? Так, заряд здоровья, если вам понесли большой урон, воспользуйтесь зарядом здоровья. Т, использовать заряд здоровья. Ладно, будем знать. Так, где он? Ага, это типа аптечечка, да, у нас такая, да? Так, на Т. Ну, у меня запас здоровья, так понимаю, полный, на троечку, да? Ну, поэтому он и не восстанавливается. Все ж, идем дальше. Что здесь такое? Кто здесь? Ох ты ж, е-мое! Ни хрена себе, ничего себе! Это прям в самом начале, Да. Вот таких вот монстров нам подкидывают. И что мы с ним будем делать? Я знаю, это... А это что за крутой типок? Что это за крутой тип такой, а? Как он модно выехал, вы видели, на мотоцикле. Сейчас завалит этого монстра. Ни хрена то у него не получилось. Так а зачем он полез-то туда, я не понимаю. Ну да, получилось. Но, но пожертвовал собой. Такие все... Такие все сожалеем, стоим прям вообще прям горькими слезами рыдаем. Так, что нам предлагают? Найдите рейнджерскую броню. Ага, надеваем. Вот он, да, это трупешник. Сейчас мы его разденем, да, я так понимаю. Мама тебя потом за эту броню. Нормально, нормально. Главное, чтобы no, это размерчик подошел. А что делать? Выбора нет. Тут еще, говорит, полно О, джерси Охренеть! Это даже круче, чем я думал А, да-да-да Напялил скафандр, теперь ты крут Да, чувак, да, я давно об этом мечтал Теперь-то мы пойдем крошить их с, с удвоенной силой всех, да? Так, ну что, взяли пушечку побольше И погнали прям сразу же, да? Так, войти в двор Да, иду, иду, иду Так, на shift, как обычно, бегать у нас Это всем, иду. думаю, понятно Идем, идем. Так, что у нас здесь? Так, смена оружия. Нажмите Q, чтобы быстро выбрать один из видов оружия, которые вы использовали недавно. Или а, зажмите Q, чтобы увидеть а, всю выкладку. Давайте попробуем. Так, Ага, вот так вот нажимая на КУ, мы выбираем, какое нам оружие подойдет. Пистолетиком я настрелялся. Давайте попробуем со штурмовой винтовки Рейнджера постреляем. Также мы тут видим у нас в левом углу это наши аптечки. А, есть какая-то крылопадка. Крылопадка. Крылопалка, а, крылопалка, граната и а, беспилотник-турель Так, ну ладненько, это все нам пока недоступно Давайте пока постреляем из винтовки Кто там у нас? Так, это свои, да? да? Ага, иду, иду Я уже иду, так, это кто такой? Так, крылопадка, крылопалка Все, ребят, путаю Так, крылопалка, это многофункциональное смертоносное устройство Которое можно сочетать с другим оружием G нажать и бросить крылопадку Давайте попробуем, что у нас получится На, держи Ох, как хорошо-то, Так, что-то у меня немножко с прицельностью огня. Хреновенько, я так понимаю, да? Отлично. Так, выстрелила обойму, перезарядись. Даже если ты не выстрелил... Ох ты, что так бабахает-то? Даже если ты не выстрелил ее до конца, то все равно перезарядись, да? Что там у нас такое? Что у вас здесь за замес такой, ребятки? Вам Помочь? Граната, граната наносит огромный урон И могут уничтожить сразу нескольких врагов Находящихся рядом друг с другом G нажать, бросить гранату G зажать, выдернуть чеку И X сменить устройство Так, все понял, давайте попробуем Так, на X выбираем гранатку На G выдергиваем чеку И бросаем прямо в этого упыря Да, на! На, держи еще одну гранату. Тебе, думаю, подойдет вторая Так, никого не убил, что ли? Так, да где же большой урон-то тогда, а? Да, получай, получай, засранец, получай. Что-то вас здесь реально много. Так, у меня закончились. Да, кто там так кричит сильно? Блин, зачем так сильно стрелять, попадать в меня? Да, да, да. Опять вы про мою броню? Что это такое? Это у нас граната, да? Ага, тут можно, ребятки, подбирать, оказывается. крылопадки у меня в нормальном состоянии. Так, на циферку... А, так, это у нас крылопадка, ребятки, поняли, да? То есть можно зажать и держать, кстати говоря, то есть не сразу выбрасывать Я хотел попробовать а, заци, за, залечиться а, Вот так вот и мы делаем, просто нажатием на Т Автоматически у нас восстанавливается здоровье И здесь также есть еще гранаты Есть еще, так, пистолетные патроны Кто-то кричит, а по -по потише у меня аж в ушах закладывает Давайте, ребят, продолжаем дальнейший обзор У нас, ребятки, в эфире Rage 2 а, играем без компромиссов. Без компромиссов, ребятушки. Так, ну, там тут нам, нам предлагают пройти азы. То есть тут мы, значит, карабкаемся. Тут мы, значит, ползем вверх. Конвертация. А, концентрация. Зажмите Ctrl, чтобы находить важные предметы и врагов с помощью концентрации. При этом к вам притягивается расположенный поблизости Хелтритт. Ну, фильтр, фильтриты, я так понимаю, это какие-то штуки, которые нам здоровье, что ли, восстанавливают. Ну да ладно. Сейчас попробуем. Так, нажим, нажимаем на Ctrl, и мы видим. Так, это синие наши, а красные не наши, чувачки. Получай печень, по печени. Кто-то кричит, а? Приветствую тебя, дружище. Кто у нас здесь еще есть? Кто-то против того, что мы здесь делаем? На, держи. Хорошая, кстати, крылопадка, Прям вообще разом просто ваншотит этих чуваков. Прям мне это нравится. Так, это что у нас такое максимум? Это пистолетные патроны. Так, на, получай. Получай, фашист. Или ты не фашист? Мы будем считать, что вы все фашисты здесь. Раз себя ведете как фашисты, да? Куда-куда? Я уже иду, я уже на выходе. Ты что там разошелся? А ну, получай. Вот какая хорошая штуковина, сразу же с одного удара вырубает, просто без компромиссов, да, друзья? Так, здесь нам надо просесть, подсесть немножечко. Так, там что у нас, ладно, не будем смотреть, давайте идем дальше. Можно же пробежаться немножечко, так. Это что, у нас тоже мутант, да? Получай, гад такое. а! Ох ты ж, е-мое! Так, на Х меняем, значит, на гранату. На X меняем и на гранатку выбрасываем. Да, ребятки, на буковку F мы можем кидать, кстати, мы можем ударить. Вот так подбегаем, да, на F, на, бубенному и все, сразу же вырубаем. То есть, силище у нас у скафандра немерено, поэтому вырубать получается с первого удара. Так, куда идем дальше? Я так понимаю, точно не туда, да? Давайте будем все-таки идти более ближе к сценарию, по сценарию, потому что игрушечка-то у нас все-таки не RPG-шечка, а шутанчик где надо двигаться по определенному сюжету. Так, давайте выдвигаемся дальше. Так, так, так, что у нас здесь? Чисто. Помнишь, пока что, пока что твою вроде твою твою чисто. Че-че-че? А -а -а. Опять вы про мою броню, да? Как же врубить-то форсаж? Я не понимаю. Давайте-ка научите меня. На чем врубать форсаж-то надо? Давайте научите меня Так, форсаж, убивайте врагов а одного за другим Чтобы зарядить форсаж И с его помощью наносить больше урона Если форсаж полностью заряжен, вы можете включить его на буковку В Отличненько Пока здесь форсаж, вы восстанавливаете здоровье Замечательно, ну что ж, погнали Рубаем форсаж, погнали Да, отлично, форсаж работает замечательно Просто гасим всех, гасим, гасим Так, перезарядочка, кто-то еще есть? Кто-то еще против? Так, ребят, давайте выдвигаемся, хватит уже стоять Получай, получай. Так, так, так. Стой, стой, стой. Да, держи, держи. Что-то у вас здесь слишком много, а, я так понимаю. На, держи. Там, похоже, наверху кто-то еще стреляет, да? Вот тоже надо вырубить. Так, все, все лежат. Всем лежать. Не высовываться. Кто-то там кряхтел, это что-то не пойму, или что? Или кто-то там против? Так, давайте-ка. Нам нужно, я так понимаю, на эту лестницу. Этот щиток мы не трогаем. Да, неплохое оружие, кстати, нам дали. А, на Е мы, значит, беремся и лезем на лестницу. какие у нас тут все в розовых тонах, вы заметили, ребятки, да? Неспроста была заставка изначально, точнее, не заставка, а все были а, трейлеры в розовых тонах. И игрушка в розовых тонах. Ну что ж, продолжаем. Раз у нас все в розовых тонах, значит, все должно быть весело. Так, давай-давай, идем. Кого бить? Кого бить-то? Что у нас Ох ты. Все, смотрим-смотрим, что это тут такое экшен. Тетя Проули, герой войны, Тетя Рейджер, всем пример. Эрвина Семена Проули. Лили. Когда 50... мои родители умерли, 53 года. простила меня. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Сержант Рейджеров. Так, Иди отлично. Сюда! Иду, иду. Я уже тут, мамочка. Эй, я уже здесь. Че ты мне это скажешь? Да, конечно. Погиб, мэм. Она ему уже не нужна. Кто Там кто крайне? такой кто ходит в... Сделает? Вы смотрите, что там за махина такая это ходит. Что чё это такое? ⁇ Ё-моё, это вообще охренеть просто. Откуда таких монстров что берут? Махину? Что это за мумитроль такой, вылез тут? Ну-ка давайте, я ему сейчас быстренько наваляю. Так. Это кто-то... А, это, кто -то? а, это тот мост? тип. Это тот типок злодей, который вначале хотел вырубить всех людей, воюет против нас. Жесткий тип. Вот так он легко расправляется. С нашими всех убить. генерал кросс большой злодей глава правительства призрак прошлого которым пугали непослушных детей вроде меня не знаю бредит проули или он правда жив знаю одно если жив я эту беду поправлю да генерал <introduce> <с Fraser> крутой чувак это приказ, слышишь? почему <прыг publish> это я могу помочь Вау, ты прям... Эх, ты ж стой ты, стой! Отпусти меня, зараза! Отпусти нас всех! Куда ты нас понес вообще, а? Я же сейчас разозлюсь, слушай, я... я же не шучу. Они еще летать умеют? Вы видите, они летают еще. Как они летают, я не понимаю. Но я сейчас только что видел, что они летают. Давай, тетя! Ну давай же, я знаю! Мамочка, давай! У тебя получится! Давай, мочи этого гада! Мочи! Мочи, что есть, дури! Куда она ему попала? Прямо в руку. Прямо в руку, а там был я, и, естественно, меня мамочка спасла. Ну, хоть что-то сделала полезного. Хоть теперь я не буду у этого, у этого мужичка в пасти после этих действий. Так, еще одна сцена, ребятки, давайте-ка посмотрим, какие страшные эти мутанты. Я думал пощадить всех уроженцев Ковчега, ну, в целях экспериментов. Но для тебя... Ну, сейчас он ее завалит, я так понимаю, да? Ну, вот так вот, все легко и просто. Завалил нашу мамочку. Мамочку-сержанта. Вот это злодей, я понимаю. Вот это жесткий тип. Правильно. Убирает всех на своем пути для достижения своей цели. Истинный капитан. Молодец. Поддерживаю. Ну что, ребятки, думайте по поводу этой игры. Пишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Очень буду рад выслушать. В принципе, игра, игра достаточно высоком уровне. Достаточно динамичная. И да, очень подожди, хорошо затягивает. Так, ну что ж, мы смотрим дальше. Тихо-тихо. Ос Осторожней, баба. Ты что делаешь? Во-во, я про то же говорю. Ты че, реально... А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Да-да-да. Неужели ты такой эксперт, смотрю, по костюмчикам, женщина? Что ты вообще понимаешь? Иди щи вари. Значит, это все. <сёк> все, что осталось. Выживших пару десятков. Мы что еще там? разбираем Совсем-совсем совсем все головы. печально, да? Мы как, в, мы как в тумане здесь. Он. Он ее убил. Да, я видел. Убил мою мать. Она не еще и была твоя мать. Ни хрена. Вот это развязка. Остановим. Я своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила, что правительство вернется. Они вернулись. И нам надо что-то делать. Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджером. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Да, вот именно что, а? Что тут придумываете? Я рейнджер, я решу проблему. Выпускайте меня уже, выпускайте. Погнали, погнали. Так, что-то странно, как у нас быстро все поменялось. Но это, скорее всего, из-за того, что... Мое ржавое железо с трудом вывозит эту игрушку Так, ну что ж, мы получили новую цель Войти на заставу Погнали, погнали, ребятушки Погнали, рейдж 2 нас, Не будет нас ждать, надо действовать просто-напросто не, не надо стоять ни в коем случае Так, 182 метра до цели Так, что у нас тут есть интересного? Давайте-ка посмотрим Так, давайте посмотрим, что у меня в арсенале сохранилось Так, ничего пока не вижу Так, ребятки, что тут делаем? Почему отдыхаем? За работу? Почему мы тут отдыхаем? Пора уже, это, настолько, что раз, разгромили. Вы что тут ничего не делаете? Надо уже за работу это приниматься. Тихо. Да, нет, да, сержант, Куда несёшь, да. Куда делись? Да, в натуре. Все Здесь их нет, сэр. Как нет? Иди и ищи. Для опытов. Для опытов забрали. Так, что, ребятки, скучаем? Вау. Вот это было Мочилово, да, такое не забудешь, блин, особенно этого монстра гигантского, которого рука, как, блин, двухэтажный дом. Так, ну что ж, радненько, ладненько, давайте выдвигаемся. Наша задача есть, надо войти на заставу. Так, shift. ну я уже понял, ребятки, ну вы шу... вы издеваетесь, что ли, надо мной? Shift, говорят, это бег, а то, блин, я не в курсе. Ну хотя да, ребят, бывают, наверное, люди, кто не в курсе всех этих вещей. Что у нас здесь? Кто у нас тут? Так, у меня есть возможность гранаты кидать? Что-то я не вижу даже переключения, я стрелять пока не могу. Пока что просто бежим и следуем эти все руины после бойни. Да, было жестко. И я так понимаю, они захватили ковчег, забрали каких-то людей. Каких-то, видимо, особых людей, из которых, которых теперь уже используют в своих корыстных целях. Так, по-моему, я здесь был вчера ночью, мочил здесь всех, а теперь идем обратно. Так, давайте-ка, давайте-ка, еще немножечко. Опа, очки, сканировать. Я же рейнджер, я могу зайти. Если ты мне что-нибудь оставила. Пожалуйста. Ага. Так, так, так, тихо. Сканер. Не сканируй меня слишком сильно... Ай, блин, света. Свет глаза режет. Так, так, так. Я окер, черт возьми. Вы меня не знаете? Во. Я за о. Крысиный. Ресинный дозор, блин. О чем? Ну, вспоминай это. Да. Отлично. Отмена? Почему отмена? А, все, отлично, идем. Так, что у нас здесь? Ага, голограмма, вижу этой тетки, который, которую завалили. Замечательно. Отлично. Ага. Так а вот. И в На на что? Иначе не на Ой, на что она сказала? Устройство. Я так и знал, друзья. Узнаем, что ты для меня я я для избранный. Так, осмотреть ковчег, так, не расслабляемся, не расслабляемся, ребятки, снимаем корону с головы и давайте дальше движемся по указаниям. Так, что мне предлагает? надо туда, что ли, выйти, я, я так понимаю, или что? Как пройти через стекло? Наверное, можно обойти, мы не будем сейчас здесь буянить, дай дебоширить, а мы тихонечко пройдем... И посмотрим, что же нам тут припасли а, наши братишки-рейнджеры. Ковчеги, друзья. Так, это исключительно ценные объекты, которые могут содержать в себе оружие ковчега и нанотритовые способности. Ищите ковчеги в пустошах, они помогут вам стать сильнее. Чтобы открыть ковчег, подойдите к нему, встаньте лицом к двери. А затем используйте концентрацию, зажав Ctrl. Да, ребятки, про концентрацию надо не забывать. Нажим, нажав на Ctrl, мы сразу же... Подойдите ближе для а все, подходим ближе. Мы открываем концентрации ковчег. Да-да-да. Отличненько. Так, что у нас тут осталось? Что у нас здесь есть? Как все пафосно-то, а? Засунуть руку в подозрительную дыру и надеяться на лучше. Э -э эй полегче. Вы куда меня за это просите засунуть руку? Я не буду сувать руку в подозрительную дыру, я лучше это. Обратно тоже можно. Ну ладно, у меня все равно выбор. Нет, ну ладно, засунем руку. Была, не была. Да, я тут тоже думаю. Погнали! Итак Ага, отлично Здесь вы Так И Вот значит как, да, нас засунули в квадратную комнату Где ни хрена ничего нет Что надо делать-то, а? Скажи, что делать-то надо? Надо что-то включить или что? Да блин, как все странно мне куда-то... Ага, на... нанотритовые способности. Вы рейнджер, а потому ваши нанотриты дают вам особые способности. Активировать нанотритовые способности можно с помощью Control. Рывок. Используйте усиленный нанотритами рывок, нажав Ctrl в нужном направлении. ВСАД, чтобы уклониться от атаки и не дать противникам прицелиться. Так, ну-ка давайте попробуем. Раз. Так, это что, я сейчас была? А, ВСАД и рывок. Хорошо. Оп, отлично. Повторите. Можно, ребятки, не Еще только... Раз. Вперед, но и влево-вправо тоже уворачиваться. Я думаю, назад, назад тоже можно, ребят. Крутяк. Для от огня. А это перезарядка, я так понимаю, да, ребят? Вот у нас в центре, видите, кружочек такой. Что это у нас такое? Так, а, три раза уклониться от ракеты. Так, давайте попробуем. Раз, раз, раз, попробуй, попади мне в глаз. Ну что, попробуешь, нет? Ну-ка давай, опа. Тихо, тихо, эй, эй, эй. Почему я не уклонился-то? Да блин, я же пробовал, уклонался, уклонялся, это был сбой. Ну что, давай, раз-раз-раз, и мы... Оп-оп, уклонились от ракеты снова. Выдарите. Еще разочек, давай так, давай-ка сейчас влево, мы попробуем, уйдем. Ну, ну-ну-ну-ну. Опа! Оп, как все просто, да? Ракета какая-то медленно. Еще раз. А теперь попробуем куда-нибудь вправо, да, уйти. Давай, жахай, чувак. Бабах, все, ушел. Ушел я от взрыва. Хорошо. Ну, три раза уже. Вы знаете, как три. Для... Да, прикольно, раз обучение рывок задание выполнено дальше что дальше какое у нас обучение ждет так рядом цель задания осмотреть ковчег в зал. Я, я, понял. я понял я понял я понял у вас ребята приказы от мертвой тетушки послушаем еще раз, раз эту голограмму которая там болтает но все-таки это наша ведь мамка сержант которую недавно уничтожили зря я здесь хожу Наверное, просто трачу время, да? Пойдемте сразу же к ней. Ведь тут ведь шенки то и нет. Ну, я так понял, что эти ковчеги, они нужны для того, чтобы давать мне способности какие-то. И находя каждый ковчег, я буду получать определенную способность. Так, ну что, тетенька, ты нам скажешь? Да, да, да. Лили другие союзники, те, о ком тебе Он первым выступил против Перебой с питанием. Mm -hmm. Антон. Замечательно, замечательно. Все мне стало ясно и понятно, да? Завершить проект Кинжал с помощью союзников. Черт. Я сам в шоке. Хотел переложить все это на мои плечи и свалить в а Ты как да думал? Что ж, похоже теперь вся надежда на меня. Ах ты как думал? Ты же избранный. Так обычно и бывает. Ты как будто в первый раз. ну да. То есть ты то первый раз становишься избранным. Но давайте посмотрим, что нам там понаписали. Так, ну вот мы. Ах ты же, ее Тут у нас смотрите какая карта есть. У нас ребятки здесь есть карта. Карта такая, я вам скажу. Ну на первый взгляд не маленькая. Я нахожусь вот в этом месте. И мне сейчас, похоже, надо будет вот сюда вот выдвигаться. Так, ну это понятно. В общем, смотрите, ребятки, а здесь у нас сразу же отражаются все наши три фигуры, ко о которых нам сейчас сообщила наша тетушка покойная теперь уже, да? То есть мы тут должны, значит, продвигать, продвигаться, продвигать операции ваших союзников, чтобы возобновить проект Кинжал и уничтожить генерала Кросса. Так, мы знаем, кто такой генерал Кросс. Мы теперь знаем, что у нас есть союзники. Мы теперь знаем, что у нас а, есть новые задания. Так, задание. Снаряжение ковчегов. Ковчеги. У нас, видите, появились новые восклицательные знаки. Это значит, что есть новая информация, и мы можем почитать. да, То есть, на буковку R мы изучаем, что ковчег 401А, магнитный замок запер, содержимое диск а, с, экспериментальной натритовой программы, классификация «Рывок». Это мы получили. А дальше идем сюда, значит, смотрим, что у нас здесь. Так, подождите, как назад-то выйти? Так, ковчеги. А, как вниз-то? Вниз-то как? Черт возьми, на эскейп. Так, ага, вот локации в мире. А, Винланд. Так, данные, значит, можно изучить. Винланд наш дом. А Последний анклав уроженцев ковчега и выстоявший во время восстания мутантов. А Вадона это оплот мира науки и просвещения, по крайней мере, по мнению старших Иные назвали бы его Гнездом Снобов и ксенофобов. Так, отличненько. Давайте еще посмотрим, что у нас тут есть. Тут, тут тоже какие-то данные. Это информация. Ох, это уж у нас информация про всех людях про всех людей, которых мы встречали и про которых нам рассказали. Мы можем все это, ребятки, изучить, почитать. Вы с этим можете ознакомиться потом уже вне данного обзора. А мы сейчас все-таки ведем обзор. На самые основные моменты. Также здесь есть об обзор по нашим всем, а, так сказать, командам, по всем нашим функциям. Лили, что мы можем. Мы ну мы что ж, идем. Троих. Джона Маршала, ага. И Лузам Хагар. Это я Они связан. Участники проекта Кинжал. А дал, алло. алло. Против правительства. Ничего себе задание. Замечательная да, задача. Твоя матушка и после смерти не мелочится. Так, и надо. Прошло, Прости, Лили. Слушай, я. Готов отправиться в пустоши. У меня есть как раз то, что нужно. Приходи. Прихожу. Сейчас приду. Подожди немножечко. Уже бегут. Так, так, так. Что это у нее для меня есть? Интересно. Так, что тут мигает? Возьмем. А это гранаты. Замечательно. Так, можем сейчас переключать? Нет. Ни хрена не можем, друзья, переключать. Так, так, так. Матушка просто огонь надавала нам заданий, и теперь мы должны. И теперь мы должны выполнить. Это была твоя задача помешать. И где тебя чё это я не понимаю, я тут разорался-то? А? Ты что тут раскричался мы дали тебе пушку, Ты, ты с кем разговариваешь? Смотрите ты что тут? Когда нужно, ты ты не не совсем, по-моему, бредишь или что? Так, ладно, подойдем к нашей Лили. Лили, что? Лили, привет. Ну, что предложишь? Ну, у меня целая тонна идей. И с твоей помощью мы эти проекты реализуем. Да, без проблем, че. Для, для начала забудем тебе тачку. Вот это бы мне не помешало. Так, проекты, проекты. Добро пожаловать на экран. Проектов здесь вы сможете обменять заработные очки проекта на проекты, черт, как все сложно, которые так и не. Так или иначе, будут вам полезны. Сейчас вам доступны только базовые проекты Лили. Подтвердю, подтверждаю. Так, что у нас здесь есть? Базовые проекты. А мы это изучили или что? Или не изучили еще? Так, а, до сих пор горит восклицательный знак. И я так понимаю, надо еще здесь где-то что-то потыкать, да? Enter. Так, меню транспорта. Это первый проект, который вы сможете приобрести. Он подарит вам вашу первую боевую машину Феникс. Меню транспорта дает доступ к улучшениям техники. И позволяет в любой момент вызывать машину Купите меню транспорта, выбрав его и нажав кнопочку F. Я что-то, наверное, потрачу, когда нажму, да? Так, ага, вот вижу. Проект у нас заблокирован. Это множитель форсажа, транспорт, да? То есть нажимаем на F и покупаем. Прекрасно, теперь у вас есть проект, э, меню транспорта. В него можно войти через общее меню. Нажмите Tab, чтобы получить очки проекта. Пах, проходите локации выполняйте задания в пустошах. Замечательно, друзья! Этот проект у нас требует очков, о которых у нас нет. Я так понимаю, когда мы будем захватывать ковчеги, так, потратить на покупку улучшения очки проекта. Очков проекта у нас нет. Так, давайте-ка выходим. Меню транспорта мы приобрели. Убить и уничтожить. А, Джон Маршал. Какие у нас тут моменты? Давайте-ка посмотрим, как много всего. да. То есть, что-то нам вот сюда подсказывают, показывает. Этап 1 заблокирован. Но ну, я думаю, в процессе все разблокируется. Захватить и удержать. Так, что у нас здесь? Посмотрим. Так, это какие-то, видимо, задачи или что-то в этом роде найти и забрать. Тоже все у нас пока что заблокировано, не знаю почему. Ну, давайте выйдем из меню, я думаю, что мы узнаем. Так, а можно, ребятки, глянуть в журнал, мы тут, мы тут уже были, можем, ребятки, посмотреть снаряжение, да, вот сюда вот клацнув. Как мы видим, тут у нас достаточно много всякого интересного. И почитать тоже можно про все интересное. Так, нанотриты. Это у нас журнал. Так, так, так. Двигайтесь к цели. Так, проведите мощный бросок. Но это мы только что исследовали, да. То есть я понял, как это делается. Здоровое тело. А, так, так, так Автоматическая регенерация клеток Частично лечит раны и защищает от урона При сборе а, филтрита восстанавливается здоровье Концентрация это на контрол. Форсаж это на В Когда у нас, а вот я только не пойму Где у нас заполняется шкала этого форсажа И рывок теперь у нас есть Чтобы его посмотреть Можно вот сюда вот нажать Так, это что у нас такое? Это у нас изучен рывок. Так, ну что ж. А, подождите-ка. Доступен новый транспорт Феникс. Enter далее. F посмотреть в гараже. Ну-ка, давайте-ка глянем. Вот такой вот у нас Феникс, значит, это бронированный разветвленный вездеход, а главная боевая машина рейнджеров в Винланде. Он быстрый, крепкий, оптимизирован для действия в суровых условиях и оснащен пулеметами системы автонаведения. На этот Феникс Лили Проули установила технологию «Безопасный режим», который защищает его критические системы и ускоряет ремонт с помощью нанотритов. Машину легко модифицировать, а если, конечно, у вас есть необходимые, Редкие запчасти. Ну что ж, необходимых редких запчастей у меня пока нет. Я вижу, что тут какие-то ресурсы у меня есть, да? И я пока ни хрена не понимаю, нахрена они нужны. Так, ну ладненько, я думаю, в процессе разберемся. Ну что Гарашка. Где он? У нас с тобой море Поехали. Надо копить мощь, а мне Начинаем копить! Повезет, тоже будут с Для с надо да конечно станем. За совет. Без проблем. Да, Тачку давали. Тачку давай, Лили. Где моя Ты тачка? Рейнджер. Не да куда да, денусь-то? ты смотришь, много болтаешь женщина отлично И... Постарайся... джон маршал да постараюсь тут что я на легком уровне сложности играю как тут можно погибнуть так ну что где моя машинка где моя тачка вот она да вот она моя тачка ребятки да вот это крутая тачечка так свободное путешествие добро пожаловать в пустоши используйте а, меню карты на tab для поиска целей в открытом мире по мере исследований пустоши на карте появятся новые объекты и занятия. Если а, выбрать объект на карте, его будет, от, его будет отслеживать ваша система GPS во время перемещения на машине. GPS проложит кратчайший маршрут до этого объекта. В меню карты tap уже доступны несколько заданий и ковчегов, которыми можно заняться. Погнали, ребятушки! Мало геймплея у нас, мало... Желаю надо бы побольше. Удачи. Машинка мне пожелала удачи. Феникс, ну что, поехали, что ли? Использовать транспорт. Вот это я люблю, вот Смотри, Вот я это да, я знаю, Опять круто, лежу, но еду я еще лучше. Опять голос ну, женщины поехали <с... <с...> Везде болтает женщина. Даже машина с голосовым э, Сопровождением женщины Так, ну что ж, у нас есть пулеметики Которые пока что не стреляют Ну что, поехали Заводим двигатель Как-то можно из кабины ехать, нет? Или только так? Как стреляют твои пулеметики? О, вот это я понимаю, ребятки. Вот, вы слышите, да, этот рык? Погнали! Даже следы остаются, похожи, да? Так, что на нас так поворачивает камера? Я хочу камеру перевести, а она нас автоматически поворачивают вперед. Так, так, так, поехали, поехали. Да, выезжаем в открытый мир. Да, я, ребятки, не думал, что здесь есть открытый мир, но он здесь, черт возьми, есть. И мы сейчас перемещаемся по огромному открытому миру Array, Rage 2. Так, нам нужно сейчас... Так, интересно, здесь задание можно отслеживать? Это у нас ковчег, да. Ковчег Драндулетного ущелья. Так, это понятно. Где у нас еще есть какие-то ковчеги? Ага, вот задание, вот ковчег. Давайте-ка прокатимся, посмотрим, куда нам можно заскочить. Я понимаю, ребятки, что графони у меня тут не ахти, но моя ржавая система на больше не способна. Как-то можно, не знаю, сесть в кабинку, а как-то выйти, подождите, Опа, а вот так вот мы выходим из транспорта. Включен режим ожидания. Да, да, дожди да, меня, и я вернусь к тебе обязательно. Да, детка. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут изменилось-то в заданиях в наших. Так, задание. Кинжал. Так, это понятно. Надо как-то открыть, да, это все дело, чтобы выбрать задание. Кинжал. Найти Джона Маршала в, 100, в стволе. Найти Лузам Хагар в источнике. Найти доктора Квасера в топях секрету uh, так, дальше, ну, что, так надо бы здесь как-то это чтобы у нас этот значок пропал надо, наверное, что-то сделать, нет? или я все сделал? так, перебой с питанием давайте-ка перейдем к а мы можем посмотреть даже где это находится, это, я думаю, что кинжал нам тоже можно найти но это основное, наверное, основное здание так, F, вот у нас здесь находится вот эта задача, на которую мы сейчас навели, так ну, что ж такое-то, я же не досмотрел до конца так, давайте еще раз посмотрим Далее, значит, задание, знаменитость а, пустошей, а, перейти к карте Лузам Хагар из Источника дочь ага, Центр управления. Да, то есть нам дали задание, задание найти наших ребятишек. Так, вернуться к ли это уже я выполнила отличненько. так, ну что ж... А... Снаряжение мы смотрели, на 3 мы смотрели, оружие мы смотрим, то есть у нас доступно пока два вида оружия, это пистолет, са сайдвиндер, да, то есть вот у нас его показатели, можно посмотреть, ребятки, тут все как на ладони, и R нужно, можно посмотреть на внешний вид, заводской вариант. И, наверное, что-то можно с этим сделать, я так понимаю. Но у нас больше вариантов внешнего вида нет. Обоим 15, да. И штурмовая винтовка Рейнджера. Замечательное оружие. Я уже с ней пострелял. И мне она очень нравится. Так, давайте, поехали. Конечно же, транспорт, ребятки. Ох, пулеметы стали работать. Отлично. А сколько патронов? 1034, да? 1032. Замечательно. Куда нам надо ехать? Поехали, поехали. Куда глаза глядят? Так, что это у нас тут за руин? О, видели, там машинка проехала. Блин, да, здорово, конечно, у меня подлагивает, но куда деваться. Куда деваться как-нибудь, да мы немножечко проедем, друзья. Такой вот Рейдж-2, беспомощный мой компьютер перед ним. Так, да, то есть мы давайте-ка поедем за этим хреном, который туда уехал, в эту сторону, и посмотрим, проследуем, так сказать, за ним... И, возможно, на что-то набредем. Что у нас тут за руины? Давайте-ка посмотрим, да? Давайте, я хочу здесь выйти. И посмотреть. Да-да-да, обязательно вернусь. Где-то слышу перестрелки идут, да? Тут что такое? Я слышу какие-то шаги или что-то в этом ро роде. Так, никого здесь нет, да? Исследуем руины. Открытый мир, ребятки, у нас полный. Можно реально идти куда хочешь. Так, я где-то вижу шаги. Так, я уже вернулся. Поехали. Поехали, поехали. У нас авто, у нас пулеметики же есть. Мы сейчас тут вообще всех покрошить сможем жестко. Кто где стреляет, не пойму. Кто-то в этом ущелье что ли? Откуда отсюда, по-моему, доносятся взрывы? Ой, Ой. Так, это свои, по-моему, зеленые, да? А вот тут перестрелка, я смотрю, идет, да? О, как наведение, смотрите, работает четко, четенько, четенько, друзья. Черт, возьми, а? Очень четко работает наведение. Посмотрите, как круто. А? Вот так вот. Раз-два и готово. да? Давай повеселимся. Только кто кого повеселит, я не знаю. Вот, они все развалились. Так, возьм... возьмем. Возьмем-ка выйдем и посмотрим, что у нас здесь такое. Кто-то тут взорвался. Ну, я не знаю. что. Че... Ага, что-то я подбираю, друзья. Какие-то плюшки я здесь подбираю. Да, то есть я не понимаю, зачем мы здесь высадились. Просто посмотреть на окружающую среду. А вот они здесь завалили, я так понимаю, да? А, спора мутанта, то есть начинается собирательство. Ни хрена у нас пулемета, на машинке какие мощные. Вы видели, как мы их расхреначили просто на куски? Так, давайте-ка садимся и поехали дальше. Феникс, забери меня с собой. Системы активируются. Так, да, видите, графони, конечно, здесь очень хороший, мне нравится. Это, причем, я говорю, самые минимальные настройки стоят. Даже следы от автомобиля остаются, вы видите? Как, как деталь, детально все проработано. Это кто? Это наш? Это вроде зеленый, а зеленых я знаю, что вроде можно не трогать. Ну да, ребятки, видите, тут как активно люди катаются. Просто уже не у меня несколько машин проехало. Куда мы вообще едем? Давайте глянем на карту на нашу. Так, вот здесь мы катаемся сейчас. Вот это у нас что такое? Ковчег от Драндулетного ущелья. Может быть, к нему проехаться уж, чтобы конкретно какой-то контентик был, да? Ну, а я думаю, что к нему мы проедем тогда... А, то есть в какой-нибудь, наверное, другой серии, ребятки, да? Сейчас еще немножечко я здесь проеду. И, наверное, будем завершать наш обзор. Я думаю, всем предельно понятно стало, что же такое Rage 2. Стоит ли в него играть или нет, ребятки, решать уже вам, да? То есть, ну, а мне, конечно, бы компьютер помощнее, чтобы уже... Играть в такие игры с полным комфортом. Но до этого, я так понимаю, далеко не буду жаловаться, ребятки, о проблемах. Давайте едем. У нас конкретный обзор конкретной игры. Rage 2 нас радует своим геймплеем. Я бы ему поставил достаточно хороший балл, потому что вижу, что здесь контента навалом. да. То есть тут можно вот так вот по открытому миру кататься. Можно вот так вот воевать. А Кого-никого встретишь на своем пути. То есть есть основные задания, есть побочные квесты. Что-то меня куда-то занесло, непонятно вообще Куда это я еду, друзья? Вы мне можете сказать? Я сам, ребят, себе не могу сказать И ответить на этот вопрос Бой на машине, на Фениксе приятно ездить При, то, при том, что это боевая машина Нажмите левую кнопку мыши, чтобы вести огонь И КУ, чтобы сменить орудие Зажмите КУ, чтобы открыть экран выкладки Так, используйте ПКМ, чтобы уклоняться от атаки Так, ну я сейчас на машине, я так понимаю, да? Так, подождите-ка. Бой на машине. У некоторых машин есть силовые щиты, которые невозможно повредить из обычного оружия. Чтобы устранять их, получить улучшение взрыв для Феникса. Вау. Круто. Я так понимаю, мне вот за той машинкой надо, да? Ой-ой-ой. Как-то слабо я дамажу, да? Кто это такие? Ой-ой-ой. Мне, говор... мне говорили, что... Так, силовые щиты. А какое другое-то? У меня другого оружия-то нет, у меня только вот это У меня только эта пушка И мне кажется, я вряд ли что-то здесь серьезно настреляю сейчас То есть, да, вы видите, у нас погоня Резкая, дерзкая Погоня Но я нихренашинки не могу сделать Как видите, очень мало А если вот давануть На, получай Никакие силовые щиты не помогут Вот так вот, да Давайте посмотрим, что с ним стало Я его прикончил или нет? Так, теперь, думаю, прикончил. Но я думаю, сейчас дружки у него вернутся и наваляют мне. Кто это там такой? Остался? А ну иди сюда. Так, все, вроде всех завалили. А это кто такой остался? Ну да, боевочка здесь неплохо, конечно, происходит. Давайте посмотрим, что здесь у нас такое. Что? Я сейчас приду, я недалеко. Только поссать выйду. Так. чуть-чуть. у нас за интересная такая флора и фауна, да, в этой игре? Автоматический, кстати говоря, пистолетик. Очень прикольно из него стрелять. Да, вот на таких у нас, кстати, здесь перемещаются байках. Катаются, мы видим, и союзные группировки, и бандитские группировки. Поэтому, как говорится, на кого нарвешься, друзья? На кого нарвешься? Так, ну что ж. Ладненько, что я могу сказать? Для первой серии обзора, я думаю, хватит по Rage 2. Я думаю, у многих уже есть представление, хотя я это уже говорил, давайте не буду а, второй раз повторять. Ну что ж, ребятки, жду ваших комментариев по поводу данной игры. Мне она, в принципе, зашла, и я ей ставлю 9 из 10 баллов а, по данному жанру. То есть это очень прикольный экшен, который мне очень сильно зашел. Хоть я и не являюсь а, ярым фанатом данного жанра, тем не менее. Заходит, ребятки, на ура, потому что здесь смесь, как вы видите, и экшена, и плюс ролевой игры. Ну, как ролевой, с открытым миром, то есть можем куда захотим кататься. Вот так вот здесь свободно перемещаются какие-то другие персонажи, да, и это очень круто, потому что видно, что мир, он не мертвый, он достаточно живой, то есть и реально здесь интересно из-за этого его исследовать, то есть взаимодействие у нас максимальное с окружающей средой. Можем все давить, следы остаются. Это из моих, ребят, первых наблюдений. Ну и все, ребятки, конечно же, жду от вас комментариев, от этого будет зависеть Буду я проходить в дальнейшем эту игру или же нет. Чем больше будет активность по данному видеоролику, то есть чем больше он наберет просмотров, тем, чем больше она наберет лайков, комментариев, тем это будет больше мотивации для меня в дальнейшем продолжать ее прохождение. Ну что ж, ребятки, как обычно, играйте только в самые крутые топовые игры и приятного геймплея всем!